С вами елена дегурова и сейчас мы немножечко с вами откроем завесу тайны что же нас ждет в декабре полный прогноз на декабрь по дням по, по всем сферам жизни общий прогноз на весь месяц вы можете найти в клубе ярко жителей а здесь для вас для моих зрителей в youtube я дам краткий прогноз что же ожидать ссылочка на клуб чтобы узнать подробнее вы можете увидеть под этим видео Итак, мои родные, декабрь безумно насыщенный месяц, и он будет полон сюрпризов. Ключевой момент. Все дела, пожалуйста, закончите до 25 декабря, так как 26 декабря мы вступаем в коридор затмений. Состоится первое затмение из этого коридора, о котором я расскажу чуть позже в других видео. Подпишитесь на канал, включите колокольчик, чтобы получить оповещение о новых видео. Итак, мои дорогие, в последний месяц уходящего уже 2019 года нам некогда будет скучать. Декабрь кармический месяц, и он будет безумно насыщенным. Планеты в декабре выступили против стагнации и скуки, и, возможно, вы это уже ощущаете на себе. И намерены планеты намерены нас удивить чтобы было что оставить в выходящем году. И вот какой прогноз я вам дам сейчас краткий. Напоминаю, полный прогноз есть в клубе яркожителей. Знаете, я декабрь хотела бы назвать месяцем результативным и реактивным. Если не сидеть, а хотя бы начать приседать и тем более двигаться. До 22 декабря многие наши действия будут вознаграждены. Главное не отступать, а наступать. Притом не в борьбу, а в действие ради своего же счастья. 22 декабря будет достаточно мощный день. Это день зимнего солнцестояния. И мы, конечно же, в клубе проведем мощную вибрационную практику, сеанс, который поможет вам прожить этот день. Проверьте, пожалуйста, доступ в клуб, чтобы вы могли участвовать в этой мощной практике. И именно в этот день, 22 декабря, мы способны влиять на весь 2020 год. Вы представляете, какой мощный день? Поэтому обязательно будьте в клубе, обязательно пройдите с нами эту практику. Я очень рекомендую к этому моменту подготовить свои цели на год. Это в разы эффективнее, чем делать даже то же самое в Новый год. То есть имейте в виду... Вот то, что обычно вы делаете в Новый год, загадываете желания, пишите цели, это эффективнее сделать 22 декабря. В клубе мы сделаем мощную практику. Также рекомендую делать все, вообще переделать все дела, завершить их до 25 декабря, так как 26 декабря мы вступаем уже в коридор затмений. С 3 по 10 декабря период про поплакать и пожалеть себя. Принимайте, с 9 декабря и до января мыслить мы будем уже оптимистично, но пока нерационально. Можем искренне верить в собственные, там, я не знаю, 200 мегаверств на год, зато потом в 2020 году будет над чем похотать. С 16 по 21 декабря это период некого провала памяти, потеря внимания. Рассудка и способности к анализу. Занесите эти дни в свое расписание и запомните, что это самые ну, нелегкие, самые неудачные дни для любых покупок. Нас даже дурить в эти дни не нужно, мы готовы и будем, мы сами можем себя обмануть. Зато это лучшие дни для проведения медитации, вибрационных практик. Для этого вы можете воспользоваться либо практиками в клубе жителей, или сервисом «Исцеляющие вибрации». Все ссылочки будут под этим видео. Мы будем как раз в, вот, витать в облаках, на розовых, я не знаю, там лошадках, да, и это прекрасное время побыть внутри себя и не быть снаружи, так скажем, чтобы нас никто не обманул. А с 20 по 24 декабря возможны сюрпризы в отношениях, вплоть до расставаний. Тоже можете внести эти дни в свое расписание, если хочется, чтобы, ну, сани поехали полегче. То есть вы можете в эти дни либо не встречаться со своим близким человеком, с которым вы можете расстаться, или наоборот, вот именно в эти дни поставить все точки над это будет сделать намного легче. Такой вкраткий прогноз на декабрь. В следующих видео вас ожидает информация об удачных днях декабря и что делать. И, конечно же, подробная информация о затмении. А сейчас помним подписаться на канал, поставить пальчик вверх. Это некое спасибо, которое вы можете мне сказать за написанные, записанные для вас видео, сделанные материалы. Напишите комментарии, что исполняется у вас и вообще исполняется ли из моих прогнозов. Мне будет очень приятно. И, конечно же, я вас жду в клубе Ирка жителей. А еще я забыла предупредить, что с 23 числа мы будем проводить сеансы, которые мы проводим, каждое затмение, это уже будет 22 поток наших сеансов по пяти сферам, поэтому тоже ссылочка с описанием будет внизу, присоединяйтесь, особо я рекламу не делаю на этот проект, потому что людей еще задолго до Начало сеансов уже под завязку. Ну, оповещаю тех, кто знает, тех, кто уже был, тех, кто знает результативность этого проекта. Поэтому с 23 числа преображение пяти сфер жизни на затмении. С вами была Елена Дегурова, и до встречи в клубе и в новом видео. Пока-пока.